Сегодня замечательный весенний праздник, день 8 марта. Прекрасная половина планеты Земля, привите мои самые искренние поздравления. Пусть для вас сияют звезды, все, без исключения. Пусть для вас растут цветы, светит солнышко и текут чистейшие водоемы. И пусть у вас будет возможность ясно видеть, Красоту каждого момента вашей жизни. А я уже спешу к моей радужке, чтобы подарить ей весеннее настроение. Эх ты, камеру-то забыл выключить. Эх. Эй. Ай, ладно. Бегу-бегу, радужка. Пусть все, что бы вы ни делали, радовало ваши глаза. Оптика Дом. Домашний подход к вашему зрению.